Камень, как строительный материал, известен давно. Он всегда славился своей прочностью и долговечностью. Камень, как элемент декора, также имеет большую историю. Еще греки и персы украшали им свои строения. Однако такие изыски могли себе позволить лишь очень обеспеченные люди, так как процесс был не только очень трудоемким, но и дорогостоящим. Сегодня технологии и возможности позволяют приобретать декоративный камень по довольно доступным ценам, не уступая при этом в качестве, цветофактура которого полностью имитируют поверхность натурального природного камня. Производят более 150 видов облицовочного камня, которые прекрасно подходят как для отделки дома, так и для оформления интерьера. Для производства камня используется только качественное сырье – белый цемент, речной песок, речной обогащенный песок, гиперпластификаторы и европейские пигменты, что обеспечивает высокую устойчивость к перепадам температур и влажности. Цвет продукции придается особо стойкими натуральными пигментами немецкого производства «Биферокс». Благодаря этому наш камень не боится температур, влаги, масел и красящих жидкостей. Он готов принимать любые формы, поэтому прекрасно подходит для облицовки и отделки фасадов дома. Облицовочный камень нашего производства позволяет притворять в жизнь ваши любые интерьерные желания. Различные оттенки и рельефы облицовочного камня, имитирующие натуральные, позволяют дизайнерам воплотить ваши мечты об уютном, эффектном и восхитительном интерьере вашей квартиры или ресторана, офиса или террасы. Вы можете купить декоративный искусственный отделочный камень у нас или у наших дилеров. Камень придаст вашей гостиной, веранде или холлу законченный и изысканный вид. Декоративный отделочный камень обладает рядом преимуществ. Он легче натурального камня, удобен при укладке, защищает облицованную поверхность от агрессивных сред, точно имитирует естественные рельефы, придает шарм зданию или интерьеру, приятно радует своей ценой. Качество продукции определяется не только ее составом, но и теми формами, которые используются в производстве. Чем больше у фирмы-производителя таких форм, тем разнообразнее и эффектнее выглядит искусственный камень, и тем сложнее распознать имитацию. В своем арсенале более 35 рельефов и более 500 цветовых решений камня – Облицовка искусственным камнем великолепно смотрится рядом с самыми разными материалами – и с традиционными деревянными поверхностями, и с гладко-отштукатуренными стенами. Искусственный камень отлично сочетается с черепичными скатами крыш, коваными перилами лестницы балконов, лепниной, мозаикой и витражами. С помощью искусственного камня можно не только украсить строящиеся здания, но и преобразить те, которые были возведены много лет назад. Компания активно сотрудничает с дизайнерами, архитекторами и мастерами ландшафтного искусства В нашей компании работают квалифицированные специалисты, которые могут выехать к вам на объект для замеров, организовать и осуществить отделку внутреннего помещения или наружных стен А также проконтролировать соблюдение технологии укладки отделочного материала На облицовочные работы, выполненные нашими специалистами, распространяется гарантия 2 года Гарантии на искусственный камень 50 лет Рельефы и артикулы вы можете выбрать в разделе «Каталог камня» Мы также можем порекомендовать наиболее ходовые позиции. Продукция сертифицирована центром сертификации. Камень для яркой жизни.